Самолет терпит крушение. В салон бегает сюардесса и говорит, нужны срочно четыре добровольца, которые могут выпрыгнуть из самолета, потому что самолет не может выдержать столько людей. Подходит первый француз и говорит, дайте мне напоследок бокал французского вина. Дают ему французского вина бокал. Он выпивает и с криком, да здравствует француз! Выпрыгивает из самолета. Второй подходит американец и говорит: дайте мне, пожалуйста, двойной виски. Дали ему двойной виски и с криком Да здравствует США! выпрыгивает из самолета. Третий подходит русский, говорит, дайте мне бутылочку. водки. дали ему бутылку водки. Выпил он, вторую мне, пожалуйста, дали ему вторую, допивает он третью бутылку и с криком «Да здравствует Африка!» выбрасывает двух негров.